Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский, и это видео посвящено QML-типу Repeater, который входит в состав основного модуля библиотеки Qt Quick. Поскольку он входит в, в состав основного модуля, то дополнительно никаких модулей подключать не нужно. Можно практически сразу использовать эти элементы, создавать элементы типа Repeater. Почему я решил посвятить этому типу отдельное видео? Дело в том, что когда я только начал осваивать э, библиотеку Qt Quick, то я не придал должного значения э, типу Repeater. Мне показалось, что он не очень функциональный, и область э, его при применения в проектах очень э, узкая. И, э, конечно, в большей степени это вина в этом заблуждении э, на мне, потому что я недостаточно внимательно читал документацию. Но, с другой стороны, даже сейчас, когда я понимаю, что я заблуждался и перечитываю документацию, у меня все равно остается впечатление, что э, акценты там расставлены не совсем верно. Давайте же посмотрим, что э, говорит документация по поводу типа Repeater. Ну, и тут написано, что Repeater создает экземпляры компонентов, унаследованных от типа item, то есть визуальных компонентов, на основе предоставляемой модели. Ну, хорошо, запомнили. Теперь читаем подробное описание. Тип repeater используется для создания большого количества сходных элементов, похожих элементов. Ну, и здесь вот такой пример создания трех желтых прямоугольников. Давайте его скопируем в наш проект, запустим и попробуем разобраться, что делает конкретно э, элемент Repeater. Ну да, вот мы получили эти три прямоугольника, э, они выстроены в линию, они одинаковые. Если мы смотрим в код, то мы видим, что... В, элементы выстроены в линию не при помощи элемента repeater, а при помощи элемента row, который в терминологии QML называется positioner, или такой позиционирующий элемент, да, который как раз занимается позиционированием элементов, которые, ну, дочерних элементов. И первое как бы заблуждение, которое у меня было, что, собственно, в связке, только в связке с вот этими позиционерами, да, можно использовать элемент repeater, потому что давайте посмотрим а, документацию. Здесь у нас всюду либо а, позиционирующий элемент а, строка, либо пози... позиционирующий элемент а, колонка. да. И это первое заблуждение. Конечно, не обязательно нам использовать вот эти элементы row и column. А, второе заблуждение, которое тоже а часть у меня сформировалась из-за э, документации, поймем в документации. Мы, если мы посмотрим э, модели, которые используются здесь в документации, понятно, что они должны быть достаточно простые, но тем не менее тут вот мы просто видим э, самое, э, самую простую модель, которую только можно взять, это просто число. Здесь у нас число, здесь у нас число, здесь у нас число, здесь у нас число, и только в последнем примере используется модель в виде массива значений, ну, чуть более сложная, да, модель, но, на самом деле, конечно, этим все не ограничивается, и наиболее интересный, интересный функционал мы получаем, если используем настоящий полноценный модель. Ну хорошо, давайте, если у нас вот этот элемент row не обязательный, мы его вообще уберем, я его заменю на элемент page, растяну элемент page э, на все окно, так, и в этом случае, как я уже сказал, repeater у нас никак не занимается позиционированием элементов, он их просто создает. Соответственно, позиционированием должны заняться мы сами вручную, на основе чего мы можем как-то позиционировать разные элементы. Ну, на самом деле, в, у типа repeater у него есть свойство, которое называется делегат. И, по сути, вот это, э, что мы пишем вот так вот, что мы пишем без э, слова delegate, это все одно и то же, поскольку dele э, свойство delegate является свойством по умолчанию. Об этом, э, наверное, будет какое-то отдельное видео. А сейчас просто вот как бы я говорю о том, что, э, на самом деле, это не просто какой-то дочерний элемент, это значение свойства э, delegate. Ну хорошо, если у нас это delegate, то мы можем по аналогии с делегатами, которые мы использовали в типах представлений, да, допустим, list мы помним, что там доступны различные присоединенные свойства. В частности, одним из основных присоединенных свойств в делегате является свойство index, да, то есть это порядковый номер элемента. Соответственно, мы можем на основе вот этого свойства да, как-то по-разному позиционировать разные создаваемые визуальные элементы. Я ввожу новые свойства, которые назову row, и второе свойство, которое назову column. Да? Давайте попробуем чуть более интересно как-то не просто в строчку заместить наши элементы, а, допустим, в две строки в каждой будет по 3 элемента, да, то есть всего 6. Тогда мы можем получить вот как бы индекс строки и индекс колонки, мы можем получить из индекса. Если мы индекс поделим, целочисленно поделим на 3, на количество элементов в строке, да, только вот здесь у нас будет нецелочисленное деление, поэтому нам придется использовать метод floor, для округления в меньшую сторону. Так, это номер колонки, то есть целочисленное деление, и э, остаток от деления для получения э, колонки. Итак, индекс на 3. Так, и теперь мы можем уже позиционировать наши элементы по-разному, исходя из вот индекса строки и индекса колонки. Итак, по оси x это у нас будет э, индекс колонки, колонки, умноженные на ширину. По какой это будет индекс строки, умноженный на высоту. И давайте в центре я еще э, сделаю элемент текста, в котором буду вот эти индексы выводить. Итак, текст. Э, индекс строки у нас parent row правильно, правильно. и индекс колонки parent column так. ну давайте посмотрим а получилось ли у нас позиционирование такое на основе индекса да, ну вот получилось, действительно, и у нас и подписи, и все выстроено у нас в две строки по три э, колонки все все вроде правильно но до сих пор все равно э, по сути это является э, таким декларативным циклом в котором мы просто создаем элементы и долгое время я так и считал что Repeater — это просто некий такой цикл и нужен он в каких-то специфических э, случаях, когда нам действительно нужно какую-нибудь, там, не знаю, сетку элементов каких-то сделать, э, допустим, не знаю, там, шахматную доску или что-то так, в таком роде. И э, это продолжалось до тех пор, пока в одном из проектов мне не понадобилось динамически создавать э, много различных визуальных э, элементов. И, конечно, можно динамически создавать их при, просто при помощи соответствующих там свойств, э, это пока я не затрагивал в своих видео, это будет позже. Но я уже говорил, что с динамическим созданием элементов есть проблема в том, что у них нет свойства id и обращаться к ним по свойству id не, невозможно. Соответственно, единственный способ как-то сохранить связь с этими динамически созданными объектами, это сохранять их в какие-то переменные, переменные там, в массивы складывать там, и так далее. И это, конечно, очень неудобно. То есть это заставляет нас вручную следить за жизненным циклом каждого элемента, не забывать их там удалять. И как большой поклонник концепта модель-представления, я думал, что вот идеальным, конечно, был бы вариантом все данные о этих динамических элементах хранить в какой-то модели и каким-то образом отображать в дальнейшем. И тут я вспомнил про тип Repeater перечитал документацию и понял что это ровно то что мне нужно я использую модель для хранения данных о однотипных элементах использую делегат для отображения их каким-то образом но самое главное что все управление вот этим массивом динамически создаваемых элементов я могу осуществить через методы модели и это очень очень удобно и очень Такое как бы, понятное, понятная структура. Я не занимаюсь удалением, созданием э, вот так вручную всех этих элементов. Я работаю просто с моделью. Давайте я попробую продемонстрировать это на каком-то таком примере, чуть более, что ли, приближённом тоже к э, реальности. Допустим, мы хотим создать э, э, такой графический редактор, где мы разноцветными камушками что-то там рисуем. То есть, допустим, когда мы щелкаем по экрану, создается какой-то камешек, цветной, и мы можем его перетаскивать и, как бы, складывать из этих камешков какие-то рисунки. Если мы щелкаем, допустим, по камешку, то камешек удаляется, мы можем создать потом новый и так далее. Ну давайте попробуем теперь это реализовать, мою вот эту идею. Итак, у нас пока имеется только элемент page, что нам понадобится? Нам понадобится модель. Я буду использовать библиотечную модул, назову ее ListModel. Дальше мне понадобится Repeater. И в качестве модели я буду использовать вот, этот, вот эту модель мою. А в качестве делегата, ну, я опять же могу здесь написать делегейт, могу ничего не писать, просто написать какой-то дочерний элемент. Я буду использовать тоже прямоугольник. Камешки у меня будут круглые, поэтому у меня Ширина, допустим, будет 50, высота у меня будет такая же, как ширина. Этот прием я уже много раз использовал, да. И радиус скругления равен половине ширины. Таким образом мы получаем а, кружочек. Цвет пусть будет определяться моделью. О, oh, color. Моделью. Ну, допустим, полек Вот такой будет кол. Да, а положение моего кружочка, оно будет тоже браться из модели. Допустим, x у меня будет, это будет, я назову поле поз. и вычту радиус, потому что я хочу задавать именно положение центра окружности, а не, а не левого верхнего края, да, поэтому я здесь вычитаю радиус потому что координаты x, и y, они задают положение левого верхнего угла, а не центра элемента. И я хочу, как я уже сказал, при нажатии, при щелчке по элементу его удалять. И здесь очень просто. Мы создаем элемент uh, uh, MouseArea и отслеживаем события onClicked. И при событии onClicked как я сказал, мы э, все действия над элементами мы осуществляем через модель. Поэтому я listmodel. Метод э, remove. Здесь в качестве аргумента у меня индекс, но как раз, как я говорил, индекс у нас есть э, присоединенное свойство индекс. Мы его можем здесь просто использовать и все. Так, э, теперь э, создание новых камушков. Тогда я создаю еще одну, один элемент Мауссера, тоже растягиваю на весь э, на всю страницу. И в обработчике я создаю новый элемент. Элементы э, модели лист модула это у меня просто ассоциативные такие массивы. Допустим, new item назову Ассоциативные массивы. И здесь задаю которые мне нужны, x uh, expose, да, uh, это координата по x, я беру ко координату щелчка мышки там или пальца, это координата по y, цвет я буду делать случайным образом, опять же я уже в предыдущих видео использую вот этот метод fgba, Вместе с методом random, который э, дает нам случайное число от 0 до единицы. Так. Так. Единственное, что у, мне приходится приводить это к типу э, строка. Иначе э, моя модель э, ругается. Возможно, кто-то знает, как это можно и, и более изысканно обойти эту проблему. Тогда напишите в комментариях, пожалуйста. И наконец я добавляю этот новый элемент в модель, методом append, new item. Итак, новый элемент я создал, и еще я хотел бы э, сделать отдельный элемент, э, кнопочку, которую я буду просто очищать весь, свой, весь рисунок. Итак, текст у нас будет clear, clear. а в обработчике я обращаюсь опять же просто к модели и вызываю метод clear. И опять же, я не думаю вообще ни о том, как, как будут удаляться все эти нарисованные мной кружки. Они будут удаляться как раз вот этим repito. Это очень э, удобно. Так, ну, наверное, можно даже уже запустить и посмотреть, как это работает все. Да? Видите, кружки создаются разных цветов. Там, куда я кликнул, нажимаю на кнопку, они все удаляются. И, ну, вот, мне кажется, достаточно, ну, такой очень простенький пример, но тем не менее показывающий, как вот это динамическое создание. А, единственное, что я не сделал перетаскивание, перетаскивание камушков, давайте я сделаю, чтобы можно было... Так, это делается очень просто. В самом простейшем случае просто нужно добавить элемент drag Handle. И тогда элемент, э, родительский элемент становится перетаскиваемым. Так, начинаем еще раз. Вот я рисую такой кружочек из этих камушков разноцветных. Вот я нарисовал кружочек. Я могу их подправить. Видите, теперь они уже перетаскиваются. Я подправил кружочки. И если в сухом остатке, то можно определить вот этот тип репитер простой такой фразой. Это представление с произвольным позиционированием элементов. То есть оно только занимается тем, что создает, создает элементы, удаляет элементы, если они удаляются, элементы модели соответствующие. Если меняются какие-то свойства элементов, то, соответственно, это тоже через репитер тоже будет транслироваться и на вот эти визуальные элементы делегата. А на сегодня все. Спасибо. До свидания.